Всем привет на моем канале. Сегодня буду расписывать пряники 8 марта. Кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобятся вырубки. Вырубка цифра 8, сердечко, вот такие цветочки и вырубка буквы. 8 марта. Значит, вот эти вырубки я покупала набором, 8 штук, и восьмерка я не пользовалась. Она прошла довольно, ну, где-то 2 года назад я покупала набор. И только сейчас я обнаружила, что у меня восьмерка кривая. Поэтому, когда покупаете такие большие покупки, наборы, допустим, у меня есть набор алфавит, там вообще большие, обязательно каждую букву, каждую цифру проверяйте. Потому что здесь вот такой заводской брак. Она должна быть симметричная и ровная. Короче, это вам на будущее. Но я буду пользоваться тем, что есть. От руки вырезать не буду. И у меня здесь пряничное тесто шоколадное. Как приготовить пряничное тесто, у вас появится на экране. Там мне очень сложно. Наженном сахаре рецепт. Ну а здесь у меня просто я добавила какао. И буду готовить из этого. Оно из холодильника, очень плотное. Айсинг у меня готов, пряники тоже делают контур белой глазурью. Вот такие пряники у меня получились в итоге. Так что, кому идея понравилась, было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всем пока-пока!